Всем привет, дорогие друзья! С вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам расскажу про будущее игры Among Us. А именно какое же обновление будет следующим после новой карты Airship. Ну и самое главное то, что разработчики наконец-то сделают то, что просят все игроки. Но так как это все в будущем, рейтинг игры с каждым днем падает на десятую балла. И если вчера оценка игры была 3,5 балла, то сегодня 3,4 балла. Ну а теперь переходим к тому, что я вам расскажу, что же ждет игра в будущем. Но ну, а пока важная новость. Анонимусы меня взяли в плен и сказали то, что отпустят меня только тогда, когда на моем канале наберется 30 тысяч подписчиков. Ну и также они мне сообщили то, что 65% зрителей смотрят мой канал без подписки. Поэтому именно твоя подписка сможет мне выйти из плена анонимусов. Ну а пока ты подписываешься на канал и ставишь лайк, я пожелаю тебе приятного просмотра. Многие просили меня рассказать о будущем игре Амонкас. И именно поэтому я решил обратиться на тот сайт, на котором разработчики делают то, по своей работе там они пишут о будущем настоящем и о прошлом игры и когда я туда зашел я правда увидел много чего интересного и поэтому сейчас я с вами всем поделюсь когда я увидел заголовок данной статьи Я был очень сильно заинтересован И когда я прочитал, я понял То, что здесь много чего интересного Что дальше? При условии, что все идет хорошо и есть Немассовые ошибки, которые мы должны Обрабатывать от запуска дирижабля У нас есть много нашей тарелки С точки зрения будущих планов Итак, мы узнали то, что в игре пока нету Массовых ошибок и то, что Все планы разработчики хранят В тарелке. Потрясающе Google переводчик One Love. С двумя последними программистами мы определенно на пути к более быстрой работе то есть разработчики наняли и еще два программиста и теперь в команде семь человек ну и также разработчики собрались делать свою работу намного быстрее ну а именно скорость мешала игре развиваться И именно скорость утопила саму игру Потому что трое разработчиков не могли быстро работать Для того, чтобы выпускать регулярно обновления А именно отсутствие обновлений Игроков заставило закидать игру помидорами Мы сделаем публичную дорожную карту В какой-то момент но на данный момент вот что на столе. Ага, значит мы начали за здравие, а кончили за упокой. То есть разработчики прямым текстом нам написали то, что новая карта в игре Among Us выйдет в какой-то момент. года такие через два, наверное. Но думаю, как только оценка игры упадет до одного балла, разработчики наконец-то выпустят новую карту. Ну ладно уж, давайте посмотрим, что у них есть на столе. Полный художественный стиль реконструкции. Один из разработчиков полностью обновил художественный стиль с более чистыми линиями и более простой процесс анимации. И тут у меня такой вопрос. Разработчики что ли собрались перерисовать игру? И здесь очень сложно сказать, это хорошо или это плохо. Здесь лишь вопрос во времени. Лобби больших размеров, так что вы сможете играть до 15 игроков, и именно это мы уже давным-давно обсудили. Но мы ждали большое лобби в этом обновлении, но в принципе тут не так горит, и поэтому мы подождем. Однако, как играть на карте скилл с 15 игроками, вот это хороший вопрос. Более частое программное обновление от нас. Одна из самых больших целей просто показать вам процесс разработки, то, что происходит за кулисами и для вас расти вместе с нами. То есть разработчики решили выпускать обновления все таки больше, чем один раз в 4 месяца. В общем, вот такие новости сегодня получились. Я надеюсь, то, что они тебе понравились. И я тебе напоминаю то, что можно стать спонсором моего канала, и тогда у тебя будут эксклюзивные эмодзи. Стать спонсором ты можешь по ссылке в описании. Ну а с вами был пока. Всем... Чаёк?